Всем салют, народ! С вами опять я, Айк, и это Хука Тайм. И сегодня у нас на обзоре довольно интересный продукт. дается он в такой коробке, ну, коробке, в сумке скорее, переносной. И стоит он от 2399 рублей. У меня здесь две модели Куб. И вот давайте произведем анбоксинг. Пульт от той самой подсветки. Чашка в комплекте. Подсветка, нам наверное, тоже не пригодится, потому что нас интересует вот этот кальян. Так, здесь у нас шланг внутри запакован. Давайте мы его достанем. Кстати, производитель утверждает, что это медицинский силикон. Переходничок, опять же, есть в комплекте. Давайте этот кальян потихонечку соберем. ним просунем. Силиконовым портом вставляется. Вот это кальян мы начали делать. Вот продувка. Это такая мембранка, и вы увидите, как это работает. Когда ты тянешь, она просто под действием вакуума присасывается, а когда ты начинаешь продувать, он просто так... Так, четенько, четенько. Это силиконовая сама является своего рода шахтой вот, потом мы вот этот уплотнитель сюда вставляем, и вот такой, короче, у нас кальян получается, забавная штука, вот, если ты решил поехать, короче, покурить где-то на природе, на шашлыках незаменимо, вот с такой-то сумкой, мне кажется, премиальные версии даже подойдут для многих заведений, типа, ресторанного типа, на веранды, на столы, что, чтобы немного места занимало, ну, и, в принципе, смотрится безопасно, да, ну, мало что может этот кальян вообще уронить, пошатнуть, даже если его тянуть, вот так вот, ну, и, короче, с ними ничего не будет, можно его прям шатать, видите, и... вот это, кстати, прикольно, что ему Давайте, наверное, попробуем, покурим этот кальян. Fire с То, что надо. Ну что ж, дорогие друзья, наша чашечка прогрелась. Как я уже говорил, мы забили туда 50 на 50 фаер от берни кеминта Танжа. Но суть не в этом. Давайте поговорим непосредственно, непосредственно про этот кальян. А, продувка, обратите внимание. Удобно, что еще можно вертеть, короче, показывает вообще такой. Нормальный. На самом деле вкус от отсутствия шахты никак не меняется, не теряется. Крыться он забавный. А так, конечно, формат прикольный. Как бы не поспоришь. Забавная задумка. Да, даже дома за компом нормально его потерять. Чё ты думаешь, оператор? Он много найдется людей, кому он понравится. Да и немало даже. В целом, он как бы крутой. Ну, в общем, посмотрите просто на сайте, если вам интересно. Мне показался этот продукт достаточно интересным, поэтому, в принципе, я на него сделал обзор, а там выводы делайте сами.